Всем привет мои хорошие с вами светлана начинаю новый влог он будет очень интересным начинать его будем с изменений в детской мы заказали ковер причем нам его вырезали обшивали на оверлоке сейчас все расскажу покажу папа поехал за ковром так поехали пока все убираем с пола, потому что нам вырезали вот так вот его сразу под мебель. Мы думали про ковролин, но нет, а, качество не то, нас отговорили, поэтому ковер. И там же его в магазине вырезают. В общем, мы форму начертили, все замерили, и сейчас нам должны его привести постелить. Я все обязательно покажу. Пока все убрали, у нас тут гоняет пылесос. Пылесос сейчас как следует под ковер намоем полы. А, ковер у нас был два спала два с половиной на три с половиной, да. И нам его вырезали по нашим замерам. У нас останутся куски. Мы найдем их, куда применить. Там куски эти тоже обошьют. Да, вот, вот этот кусок, допустим, где кровать стоит, да, он большой. Нам их тоже обработают на оверлоке, там же в магазине. И тоже сейчас отдадут. Куда-нибудь применим. Потому что эти полы, они меня прям бесят. Потом я хотела, не знаю, покрасить плинтуса. У меня же есть белая краска. Хотя бы их покрасить, чтобы они вот таким вот коричневым, вот этим убогим цветом, коричнево-красным не зияли, да. А так в целом, в принципе, детская она... Готово. Стены меня тоже раздражают. Я не знаю, подумаю, что с ним можно сделать. Но пока, наверное, так. Вот эту палку, наверное, папа у нас отдерет. Я не знаю, тут ковры, что ли, были. Да? Вот. В общем, мы пока работаем. Работаем в поте лица. Дождались. Да. Вот такой он. Тут просто показываю вам, пока нет у нас этого матрасика. Вот так вот его везде подшили тут чуть-чуть он у нас, но это ерунда. И вот так. Со светом. Здорово, мне нравится вот этот цвет, то чуть, -чуть все портит. А так прям без него, вот если его убрать, Крис, если его убрать, то прям красота. Без этого цвета, да? Вот так, вот. Вот так прям вообще здорово, когда не видно все это коричневой байды. Будем делать сейчас. Налила краски уже белую, которую показывала вам в кухне. То же самое. Купила валик другой новый. А, именно такой вот ворсистый. Почему? Потому что обои неоднородные. Будем пробовать красить обои в детской. Да. Купила еще кисточку красить плентуса. В общем, сейчас посмотрим, что из этого будет получаться. Я делаю так впервые. Пробовать вот на этой стене пока рядом со шкафом. Если что, потом заклеим. Показываю вам прям процесс. Мне потом интересно Просто обои не отвалится. Даже чтобы вот этот рельефный рисунок Проступал, может быть даже один слой Этого вполне будет достаточно Такой вот тоненький Вот смотрите, как получается Короче, я погнала Видит стена Краска еще мокрая, но вверху, кстати, уже высохла Я рукой потрогала Вот так она выглядит То есть больше такой молочный цвет да. И в одном месте вот здесь они вздулись Но пока не отвалились Плинтус тоже покрасила в общем, пусть сохнет, буду сутки наблюдать, что вообще из этого выйдет. Как издалека смотрится. То есть было? Встало. Было. Ужас. Встало. Надеюсь, не отвалится. Если не отвалится, вообще будет класс. Это часто они где вздулись, они выровнялись. Ой, класс! Я свет включила, чтобы было лучше видно. Прикольненько. Ну-ка, высохло. Да, все высохло. Смотрите, как здорово. Прикольно. Мне нравится. Ну что, на сегодняшний момент мы красим полы частями. У нас теперь не торчит коричневая, да? У нас теперь торчит белое, что очень круто. Вот тут еще один слой остался. Стена. Обои не отвалились. Мало того, скажу, очень все обалденно. Мы покрасили уже ту стену, и вон ту. Крис, сладкий. И вот ту, то есть вот здесь. Да? И осталось покрасить здесь, вот здесь. Сейчас покажу вам подальше, отойду. Как это смотрится. Вот там полы, завтра будем передвигать стол сюда. И ковер отгинать с этой стороны теперь. Надо краску для, радиатор... Господи, для радиаторов, кстати, купить. Пока отопления нет, покрасить тоже. Можно даже в салатовый. Вот в такой. Будет, кстати, очень прикольно. И на кухне заодно покрасить. Так, и вот до сюда. Дошли пока. Завтра будем здесь. А вот эту стену, да, Крис, вот эту стену, которая напротив, вот тут я хочу вот так от двери сделать акцентной салатовой. Я уже купила салатовый колер. Я вам говорила, под кровать. Тут у нас да, пока игрушечки. Вот. В общем, вот такие дела. Уже как-то классно. Вот так издалека, когда смотришь, все здорово, гармонично. Еще у нас сейчас с Ксюшкой возникла идея. Я хотела вон там наверху, но мне там неудобно было красить. Ксюша помогала. КНК сделать. Ксюша Энд Кристина. Вот там над кроватью наверху. смотрелось бы лучше, но все-таки, наверное, сделаю здесь, потому что туда мне лазить неудобно. Она этой кровати меня выдержит, но я боюсь, я туда не лажу. Вот Женька сегодня лазил туда наверх. Вот эту там палка была деревянная, открепляла, вон там замажу потом. Дырки остались. Все-таки я боюсь. Я, короче, наверное, вот здесь сделаю где-нибудь на белом фоне. КНК, трафарет распечатаю, вырежу как-нибудь из картона сделаю. Вот, КНК. Хочу вот так вот сделать. Как вам такая идея с салатовой акцентной краской? Я говорю, Ксюша, давай что-нибудь придумаем с салатовым какой-нибудь где-нибудь рисунок. Потому что краска ложится все равно неоднородно. Но что я хочу сказать? Обычные обои все-таки красить можно. Если приглядываться, прям при, приглядываться, она ложится неоднородно. А в целом картина, как бы, вот, вы видите, очень хороший. Я не хочу второй слой. Совсем будет, во-первых, бело. Тут хотя бы немножко кое-где просвечивает бежевый, да, и, и все равно классно. И, и все равно белое. Второй слой я однозначно не хочу. Вот. Поэтому будет так. Здесь вот как бы, ну, вообще хорошо. Все замечательно, все супер. Вот, смотря как освещение падает, да, вот так. но мне кажется, вот так, если кто зайдет и не знает, что они покрашены, они не догадаются, да. Все потому что прекрасно. Она еще быстро сохнет. Это краска, кстати, на водной основе. На водной. Я сегодня, когда вторую банку покупала, как бы. Она мне на водной основе, я ей фотку показала, говорю, вот мне вот эту ту же, которую мы красили эмаль. Она вообще не пахнет. Поэтому, как бы, мы без проблем при крестюше ей работаем, ничего страшного нет. Вот так вот это вот смотрится поближе, то есть обычные обои, которые были только они теперь не бежевые а вот такие, вот здесь больше блекуют и получается как будто блиовские такие посеребренные вот на этом вот рисунке. Обои, мне кажется, еще с советских времен, самые наверное обычные, мне кажется, бумажные, хотя не факт, что бумажные. Они очень старые и, как мы с вами выяснили, обои красить можно обои красить можно, ничего с ним не случается. У нас сегодня даже ничего не вздувалось. Если вчера вот тут вот вздулось, а потом через час-через два где-то разровнялось все обратно, как при поклейке обоев, то сегодня у нас ни в одном месте, нигде вообще ничего не вздувалось. Там вот тоже все покрасили, все покрасили. Все у нас там беленькое. Все красиво. Ксюшка валяется. Оформили фэн-шуй. Вот это все вот за кроватью тоже все покрасили. Вот так вот здорово. Так, ну а пока ремонт продолжается, покажу вам еще блог э, про детскую у нас, да, поэтому детские покупочки. Купили костюмчик Крестюшки на Вайлдберрис. Ксюшки уже в этом магазине покупали, сейчас все расскажу, покажу. Такой вот розовый костюмчик, магазин Козин Дуарм. Мы брали там Ксюшки сиреневый костюм, я вам уже его показывала, вставочку сделаю еще. Носится изумительно, стирала даже при 60 градусах случайно, так при 40. Мы брали особо в поход, потому что он теплый, да, а, ни, ни одного катышка. Потому что я такой же костюм с Василька постирала себе на 60 градусов, Он весь был в Поэтому мы качеством очень довольны. Взяли на, на осень и на холодное лето вот такой вот крестюшки костюм тепленький. А, так, размер 86 на вырост. У нее сейчас 78, где-то рост. Состав 80% хлопок, 20 полиэстер, Теплый костюмчик. Называется косуха. Сейчас, кстати, на розовые костюмы в магазине распродажа. А, очень хорошие цены. Посмотрите, я вам ссылку на магазин оставлю. Я вообще их нашла в ВК. Группа ВК посмотрела по отзывам, поэтому ссылку на группу ВК тоже оставляю. Вот артикул, сразу показываю тоже, кому интересно вот этого именно костюмчика. Так, и вот у нас этикеточка. Все, давайте, давайте вскрывать. Он безумно красивый, но я не пойму, почему вам камера его бледнит. Вот он, он ярче, он такой прям яркий, вот яркий. А когда кладешь, камера бледнит. Хочется ей так. Смотрите, какой классный, мягенький, тепленький. Все отлично. Резиночка пришита. Не будет переворачиваться на ребенке. Вот такие на штанишках кармашки. Внизу резиночка тоже. Ой, прям идеально. Слушайте, прям идеально. Вообще. Даже придраться не к чему. Такие красивые, класнючие штанишки. Сейчас мы тоже можем их носить. Можем вот так немножко подвернуть. И будет хорошо. Но не сейчас, а к осени вот как раз здорово. Вообще супер. Так, и кофточка. Она вот такая милая, с косой. Почему называется косуха? Потому что здесь вот кофточка под имитацию косухи. То есть она такая наискосяк, скажем так, молния. Да? Молния отличная. Все, и смотрите, есть защита. То есть внутри есть еще защита. Ребенок не замерзнет. Я, кстати, такой первый раз вижу. Этикеточка. Так, давайте расстегнем капюшончик. Капюшончики, что в Ксюшном костюме, что в этом отделаны внутри, что очень ценно, они очень тепленькие. Отделка внутри, они просто вам пришили капюшон, да? Все прострочено, все супер. Вообще огонь! Огонь! Ну, а Костюмчик, как он выглядит внутри, безумно мягкий и тепленький. Вот тут у нас вот так с вами сделано, да? Все тепленько, все тепленько и все здорово. То есть молния застегивается, но под молнией у нас еще с вами... Утепление, так сказать, то есть не продует. Здесь карманчик один у нас с вами спереди на одной стороне, да. Вот такая вот красота. Слушайте, малышам. Сейчас пока хорошие цены. Осенью, мне кажется, они подорожают прям посмотрите своим малышам и не только малышам, ассортимента магазина достаточный, можно на любой цвет выбрать мальчикам, девочкам и на любой возраст подросткам как бы, и так далее костюмы не маломерят, ни в коем случае если костюм из василька маломерят, здесь нет то есть мы Ксюше брали, я забыла какой 146 или 150, я забыла девчонки я еще в конце ролика на это видео прикреплю подсказочку кто не видел, посмотреть и он ей прям великоват, потому что я брала, опять с учетом, как ивановский трикотаж, а нет, они идут в размер, в размер, и не маломер, это точно вообще не грамма, поэтому ориентируйтесь по размерной сетке. Футер с начесом у нас с вами, правила ухода, температура воды не более 30, я говорю, я Ксюша на 60 постирала, прям вот случайно опять забываю все время, и не было катышков вообще, но вы так не делаете все равно. Вот мягкие моющие средства понятно, сушить естественным способом это все понятно, гладить, ну, гладить их не нужно они не мнутся совершенно, вообще не после стирки никак, такая вот прелесть Я на Дзене обязательно продублирую и в Телеграм продублирую, как он сидит на крестюшке, обязательно вот, собственно говоря, и все Мы это делали детскую Мы покрасили плинтуса и полы и вот эту стену тот цвет, который я хотела. И плинтус тоже там покрасила в тот цвет. Там весь такой угол. Вот. До окна, получается, четко сейчас свет включу. Такая красота получилась. Цвет подходит четко под кровать и под шкаф. Все как бы обалденно. И мне так понравилось, как вообще крестюшка с куклой. Ой, да, разговаривает параллельно. Мне очень понравилось, как она легла. Прям здорово. Вообще супер. Единственное, что я добавляла коллер салатовый, да, в белую краску. Вот. И э, нужно было много, чтобы она была именно салатовой. У меня ушла вся бутылочка коллера. И поэтому она получилась очень жидкой. И вообще просто, грубо говоря, текла. Я вот эту всю стену красила даже кисточкой, а не валиком. Но все легло классно, все легло ровно. Камера чудить начинает. Вот такой цвет, да. Вот. Все легло классно, все легло ровно. Мне так нравится этот угол. И вчера ночью нам приспичило Ксюшей вот так еще сделать. Сейчас покажу, где это находится, поточнее. Вот стол. Там тоже полы и плинтус все покрашено. Там тоже все покрашено. Вот И вот так. Кенткая Ксюша и Кристина. Вы не представляете, как тяжело... Что, сладкий? Как тяжело рисовать буквы, чтобы они получились одинаковыми. Да, я распечатала трафареты на картоне, но краска была такая жидкая, что все текло, благо как бы уже покрашено, можно было потереть. А в итоге все равно пришлось рисовать буквы кисточкой тонкой, дорисовывать, чтобы они более-менее были одинаковые. Так что вот так у нас теперь тут какая -то... этого канала, там у Ксюшки наверху, как всегда. Вот так что вот такая вот у нас детская получилась. Сейчас вам по панорам не покажу. Вот так. Блин, то есть там везде все покрашено. Полы покрасили тоже. Вот такая красота. Мне очень нравится этот салатовый цвет. Вообще прям супер. Я прям от него тащусь. И потолочек беленький. Тут с ним, в принципе, ничего не нужно делать. То есть он такой вот там вещи я организую, потом там пока лежат вещи, я хочу купить какие-нибудь тоже беленькие, может быть, коробки по размеру и все убрать. Потолочек беленький, поэтому, в принципе, он ровненький, его менять никакой необходимости нет. Шкафчик. И кровать, собственно говоря. Так что, вот так у нас получилось. Все вам рассказала, все показала, у кого какие вопросы возникнут, пишите, обязательно отвечу. Еще раз повторю, мы теперь с вами знаем, что старые обои советские красить можно, и получается очень даже здорово и классно. Поэтому, кто давно хотел какие-то переделки, устроить поменять цвет это на самом деле легко и вот эти все советы девчонки что лучше подкопить и сделать нормально ставьте при себе пожалуйста кто-то мне один написал в кухонной части видео что ой это все фигня лучше подкопить и сделать нормально я человек творческий я всегда люблю что-то делать своими руками да и мне это нравится мне это очень нравится то есть можно было бы не покрасить а купить обои поклеить да ксюшка там где-то гуляет как раз все можно было но мне захотелось вот так вот так. Да, теперь еще вот двери. Двери поменять. Вот этот переход. Как бы тоже я не стала его закрашивать, потому что не знаем пока, что там будем делать дальше. Такая красота. Всем пока-пока.